Правила проведения конкурса «Танковый биатлон». В конкурсе принимают участие команды в составе четырех экипажей – три основных и один запасной. Первый этап – индивидуальная гонка, где от каждой страны принимают участие по три экипажа с целью определения лучшего экипажа конкурса «Танковый биатлон». Перед вами трасса конкурса «Танковый биатлон», оборудованная рубежами старта, финиша, участками прямолинейного движения, местами для загрузки боеприпасов, Участками для стрельбы, штрафными площадками, штрафными кругами и препятствиями. Длина одного круга 4 километра 100 метров. Старт экипажей не одновременный с интервалом 1-2 минуты. Первое препятствие – участок маневрирования, которое сами танкисты называют «змейкой». Экипажи должны преодолеть его, не задев ограничительных столбов. За нарушение порядка преодоления препятствий экипаж танка отправляется на площадку штрафного времени, где выполняет норматив контрольный осмотр машины. На трассе оборудовано 13 штрафных участков маневрирования. Экипаж выходит на площадку загрузки боеприпасов для выполнения первой огневой задачи. Огонь ведется с выходом на огневой рубеж штатными снарядами по трем поочередно появляющимся мишеням номер 12 «Танк». Расстояние до мишеней 1600, 1700, 1800 метров. В соответствии с изменениями, внесенными в 2020 году, экипажам первого дивизиона в случае непоражения мишени номер 12 необходимо использовать до трех дополнительных снарядов в соответствии с количеством допущенных промахов. На непоражение цели экипаж отправляется на штрафной круг. Трасса оборудована двумя штрафными кругами, длина штрафной дистанции 500 метров. Продолжив движение, экипаж преодолевает следующие препятствия. Колейный проход в минно-взрывном заграждении длиной 60 метров преодолевается без остановок и наездов на мины. В рот! Глубина его 1 метр 20 сантиметров, длина 45 метров. Преодолевается без остановок, резких поворотов и скатываний назад при выходе на противоположный берег. Курган высотой 7 метров и 40-метровую огненную полосу нужно преодолеть без остановки. Противотанковый ров шириной 5 метров. Нельзя останавливаться, задевать столбы, боковые стенки препятствия и снижать скорость. Колейный мост преодолевается без заднего хода остановки и сваливаний. Гребенка. Искусственное препятствие длиной 35 метров. Два косогора высотой 3,5 метра и длиной 78 метров каждый. А между ними экипажи ожидает эскарп высотой 90 сантиметров. При его преодолении необходимо снизить скорость до 5 километров в час и, не останавливая боевую машину, забраться на препятствие без скатывания назад. За остановку, скатывание назад или обход препятствия экипаж отправляется на штрафную площадку. Преодолев второй косогор, участники выходят на второй участок боевой стрельбы. Огонь ведут из зенитного пулемета по мишени номер 25 «Вертолет». Для стрельбы из зенитного пулемета выделяются 15 патронов, из них 6 с трассирующими пулями. За непоражение цели назначается один штрафной круг. После стрельбы по вертолету экипаж... Добрый, добрый день, дорогие друзья, уважаемые гости полигона Алабина, дорогие зрители, мы в эфире телеканала «Звезда». На полигоне Алабина сегодня, 22 августа 2021 года, стартует долгожданный конкурс «Танковый биатлон» армейских международных игр. Ну что ж, и первый заезд у нас сегодня состоится. В соответствии с Жеребьевкой сегодня сойдутся первые экипажи команд Китая, Узбекистана и России. Команды уже заняли исходные позиции. Первые экипажи стоят в ожидании команды на старт. Ну что ж, индивидуальная гонка. Ждет нас старт не одновременно уже буквально через несколько секунд, через несколько мгновений. С вами комментатор танкового биатлона Николай Федоров. На экранах судьи этого заезда. От Китая Тянь Сяомин, от Узбекистана Джамабой Аташев и от Российской Федерации Леонид Петров. Сегодня на первом заезде танкового биатлона присутствуют, болеют за нашу команду. Ну и, конечно же, поддерживают экипажи, участвующие. В первом заезде конкурса заместитель министра обороны Российской Федерации, герой Российской Федерации, генерал-лейтенант Кенузбек Бомадгаревич Евкуров, главнокомандующий с сухопутными войсками, генерал армии Олег Леонидович Солюков. Итак, друзья, все готово для начала. Я представляю экипажи, участвующие в первом заезде танкового биатлона 2021 года. На танке зеленого цвета, первый экипаж, команды Российской Федерации. Командир танка, старшина Александр Намсараев. Наводчик-оператор, старшина Дашинима Голданов. И механик-водитель, рядовой Виктор Хижептуев, Российская Федерация, первый экипаж. На танке желтого цвета, первый экипаж, Республики Узбекистан. Командир танка, старший сержант Жанебек Юлдашев. Наводчик-оператор, капитан Ушкин Шамуратов. И механик-водитель, сержант третьей степени Авазбек Мустафоколов. Узбекистан, первый экипаж. И на левом фланге, на четвертой огневой дорожке, танк красного цвета. Первый экипаж команды Китайской Народной Республики. Командир танка, сержант Лао Чинвей. Наводчик-оператор, сержант Майсянин. И механик-водитель, старший сержант Лю Фей. Итак, друзья, экипажи представлены по команде главного судьи конкурса танковый биатлон. Генерал-майора Александра Глазкова. Экипажи займут позиции в танках. Ну а пока звучит первый горн на танковом биатлоне. Итак, это и есть команда для занятия мест, штатных мест боевых машинах танках Т-72Б3, танка э, тип 96Б. Э, все танки, все команды, участвующие в танковом биатлоне, принимают участие на танках российского производства. Российская сторона обеспечивает все экипажи в полном объеме танками Т-72Б3, Но ну, а вместе с тем, в соответствии с правилами конкурса, э, команда может участвовать на своей технике. Это и... Возможностью пользуется сборная Китая, приезжает и использует свой танк тип 96Б, схожий по техническим характеристикам с танком Т-72Б3, но немного помощнее. Заявленная мощность 1000 лошадиных сил на танках Т-72Б3, 840 лошадиных сил. Также сборная Республики Беларусь выступает на танках Т-72Б3, но уже стоящих на вооружении у своей республики, приезжает с танками и участвует на своей технике. Итак, сейчас буквально несколько секунд, друзья мои, как раз-таки на судейской вышке. последние мгновение, инструктаж главного судьи. Первыми стартует сборная Российской Федерации. Первый экипаж, друзья, поддержим нашу команду. Ну что ж, непросто, безусловно, непросто выступать первыми. Нужно задать высочайшую планку. И первое препятствие, которое ждет танкистов на трассе индивидуальной гонки, это участок маневрирования «Змейка». Ну, э, не самое сложное препятствие вместе с тем, конечно же, в первую очередь нужно справиться с эмоциями, с нервами, которые, возможно, сейчас присутствуют, как говорится, в организме наших танкистов, да и всех танкистов, вся страна, весь мир смотрит сейчас и сегодня на танковый биатлон. Проходит сейчас первое препятствие наше сборная. Механик-водитель Виктор э, Хишектуев. Справляется с задачей, поднимает белый флаг полевой арбитр. У каждого препятствия, друзья, размещены полевые арбитры, которые наблюдают за порядком прохождения препятствия, преодоления препятствия. Если препятствие преодолено верно, то полевой арбитр поднимает белый флаг. Если было нарушение, то полевой арбитр поднимает красный флаг. И в этом случае главный судья конкурса отправляет команду на площадку пит-стопа штрафного времени. Надеемся, что этого не будет ни у одной команды, а, но вернемся к этому немного позже. Друзья, сейчас загрузка боеприпасов в сборной России. Первая огневая задача, которую предстоит выполнять каждому экипажу в индивидуальной гонке, это боевая стрельба из такой пушки по мишеням номер 12. Мишение имитирует танк противника. Дальность до целей. 1600, 1700 и 1800 метров. Так, загрузка боеприпасов завершена. Ну, Молниносное выполнение этой задачи продемонстрировали наши танкисты. Буквально за считанные секунды загрузили три штратных артиллерийских выстрела калибром 125 мм и заняли... Огневую позицию для ведения стрельбы. Итак, первый выстрел. Мишень зеленого цвета. Цель поражена. Блестящая работа наша. Э, тренерская, наш тренерский штаб сейчас был на экранах. Итак, внимание. Вторая мишень в поле. И вот она поднимается. Ну что ж, наводчик ведет поиск цели. И как только цель обнаружена, открывает огонь. И есть цель поражена. В самую кромку, в самую кромку вниз мишени попадает сейчас наш экипаж. Ну что ж, и повнимательнее, повнимательнее. Нужно прям четко в сердце мишени, в середине мишени попадать. Третья мишень. Дальность 1700 метров. Выстрел. Есть цель. Ну что ж, блестящая работа. Первый экипаж. Браво. Браво. Парни, вперед по маршруту трассы конкурса «Танковьятон». Ну что ж, не расслабляться. Впереди еще две огневые задачи. Сборная Узбекистана в это время стартует. Время на секундомере начинает отсчитываться. Для каждой команды отдельный секундомер. Безусловно, у каждой команды свой счетчик. Но мы понимаем, что старт неодновременный. Безусловно, один счетчик быть попросту не может. Итак, преодоление первого препятствия. Змейка в исполнении сборной Узбекистана. Первый экипаж, механик, водитель команды Узбекистана довольно-таки опытный военнослужащий 28 лет, сержант третьего класса а Вазбек Мустафоколов проходит с легкостью препятствия. Будет приходят белый флаг. Нет. Без нарушений преодолено препятствия. Впереди загрузка трех штатных артиллерийских выстрелов перед выполнением первой огневой задачи. Но На экранах наш танк Т-72Б3 преодолел уже препятствие. Участок Минна-Зерном в заграждении. Его сейчас врод. Наводчик-оператор, блестящий справившийся с задачей на экранах, это Дашинима Галданов. Дашинима 95-го года рождения, уроженец Четинской области, села Дуней. Проживает сейчас в Борзе, Забайкальский край. Там и проходит, собственно, службу. По национальности Бурят у нас очень многонациональная команда, друзья мои. Есть и Бурят, и Русские и грузины, украинцы. Ну что ж, безусловно, все парни с одной большой нашей необъятной родины Загрузили боеприпасы узбекские танкисты. Сейчас по докладу командира танка о завершении боеприпаса продолжают движение и выходят на первую огневую позицию. Так, останавливается экипаж. Нужно доложить командиру танка доложить командиру танка о готовности. Друзья мои, не забываем о том, что уже с прошлого года для первого дивизиона предусмотрены дополнительный боеприпас. Если экипаж не поражает мишень, вот сейчас как раз-таки тот самый момент. Друзья мои, недолет. Мы видим, что в брусвер попадает сейчас снаряд. Это говорит о том, что сборной Узбекистана придется использовать еще один, как минимум, дополнительный боеприпас. Итак, вторая мишень в поле. 1700 метров. Повнимательнее, повнимательнее. В это же время сборная России проносится мимо Кургана Слава, Вернемся к ней немного позже, а пока второй выстрел. Есть цель. Ну что ж, собрался наводчик-оператор. Цель поражена. И еще одна мишень будет поднята. Да вот она уже стоит и прекрасно видна на экранах. Мишени соответствующего цвета, цвету танка. Цвет был определен накануне на жеребьевке 16 августа. Итак, это недолет. Это недолет, друзья. Узбекской сборной придется использовать два штрафных боеприпаса. Вот как раз таки сейчас экипаж выходит всем составом из танка. Обозначает построение. После этого осуществляет загрузку двух штатных артиллерийских выстрелов. После этого вновь непораженные мишени будут подняты, экипаж будет вести по ним огонь. И уже в случае, если и используя дополнительные боеприпасы, команда э, не поражает цели, то придется проходить штрафные круги. Два штрафных круга на правом левом фланге. По 500 метров э, дистанция каждого штрафного круга. Но в среднем около минуты тратит время. В повторе мы видим сейчас... Как раз-таки результативные, единственный результативный выстрел сборной Узбекистана. Первый экипаж справился с одной целью. Команда Китайской Народной Республики отправляется на трассу конкурса. Первый экипаж. Ну что ж, пожелаем удачи сборной Китая. Очень сильная команда. Да, все команды сильные, друзья мои. Большинство команд из 19 в этом году, подчеркиваю, 19 команд. В прошлом году было 16 все очень подготовлены, впервые участвует у нас МАЛИ. Но и, тем не менее, малицы тоже, как говорится, не впервые. Потому что сборная МАЛИ, которая будет представлена в конкурсе «Танковый биатлон», это курсанты, проходящие обучение в Дальневосточном, в Дальневосточном командном училище. Итак, выстрел! Есть цель! Есть цель! Узбекистан поражает uh, ту мишень, которая не поддалась, так сказать, и вынудила... Взять дополнительный артиллерийский выстрел. Так, мишень в поле. Новочек-оператор. Пушкин Шамуратов. Хорошо собрались. Ну что ж, молодцы. Ребята, первый экипаж Узбекистана все же справляется с задачей. Пусть с дополнительным боеприпасом. Да, потратили время, но тем не менее штрафных кругов... Не будет. Продолжает движение по трассе конкурса. Впереди еще две огневых задачи у сборной Узбекистана. Собственно, как и у каждой команды, ну а у Китайской Народной Республики загрузка трех артиллерийских выстрелов. Как вы сейчас команда Российской Федерации уже загружает боеприпасы в зенитный пулемет «Корт». Я думаю, сейчас нам покажут наших парней, но пока давайте посмотрим, на команду Китая, я думаю, одновременно. Да, сейчас одновременно нам покажут и сборную России, и Китая. Команда Российской Федерации загрузила боеприпасы в пулемет «Курт». Стрельбу будет вести наш командир танка Александр Намсараев. Итак, выстрел сборной Китайской Народной Республики. Есть цель. Цель поражена. 1600. Здесь же на экранах а, справа можете видеть и мишень номер 25, вертолет. Это как раз-таки та самая мишень, по которой ведется стрельба. Ведут боевую стрельбу зенитного пулемета «Корт» калибром 12,7 мм. Командиры там. Вторая мишень для сборной. Китай сейчас а, ведет пояс цели наводчик-оператор. Мы видим, что освещает движение вверх-вниз танковой пушкой. Итак, друзья мои, полевой арбитр сейчас на стрельбе. Есть, друзья мои, команда Китайской Народной Республики, второй выстрел и мишень поражена. Команда Российской Федерации справляется с задачей по поражению мишени номер 25, вертолет. Друзья мои, при результативной боевой стрельбы стрельбе срабатывает фаер, но я хотел бы сразу сказать о том, что... Погода очень сырая. Сегодня ночью шел дождь. И да, случается именно так, что бывает, фаер попросту не срабатывает. Вместе с тем, полевой арбитр докладывает, что мишень была поражена, как и у команды Китайской Народной Республики. Сейчас мы видим пробойную в мишени красного цвета. Штрафных боеприпасов и штрафных кругов у команды Китая не будет. Обязательно после каждого заезда вся судейская... Весь судейский состав заездов выдвигается на осмотр решений. Это обязательное условие, прописанное в положении о а, конкурсе «Танковый биатлон», в правилах «Танковый биатлон». И после этого еще раз все убеждаются в результативности, либо об, наоборот не нерезультативности боевой стрельбы. И на заседании судейской коллегии, которая проходит ежедневно здесь, на полигоне Алабина, подводятся окончательные итоги. Но в целом, в целом, друзья мои, как показывает практика, те результаты, которые мы с вами увидим на экранах по завершению заезда, они остаются и после проведения заседания судейской комиссии. Итак, проносится сейчас экипаж сборной Узбекистана мимо Кургана Слава. Давайте посмотрим от по времени. 8 минут 4 секунды у Узбекистана отстают от команды Российской Федерации на 4 минуты. Итак, на экранах сейчас команда Казахстана, и вот э, красный танк сборной Китая проходит сейчас препятствие брод. Ну, э, препятствие, скажем, не вызывает особой сложности у наших танкистов, но в целом у всех танкистов. Э, главная задача здесь не остановиться, правильно выбрать передачу и выбраться на одном дыхание из препятствия. брод. Что пока и успешно получается у экипажа. Команда Российской Федерации, наш зеленый танк продолжает движение. Прошел курган сейчас экипаж Российской Федерации. Команда Китайской Народной Республики. Ну, фактически свет-свет идет. Но только давайте заметим, что команда Российской Федерации уже завершает второй круг. Но мы, собственно, и стартовали первыми впереди у нашего экипажа еще одна огневая задача на третьем круге. И вот ограниченный проход. Непростое препятствие, потому что экипаж выходит с глубокого поворота и преодолевает это препятствие но ну, действительно с такого серьезного виража. И бывает, что механики-водители допускают ошибки, сбивая ограничительные столбы. Напомню, в случае э, допущения ошибки при преодолении того или иного препятствия, любого из препятствий, экипаж направляется на площадку штрафного времени, где выполняет Норматив, контрольный осмотр машины. Затрачивая на это около 1 минуты. И вот сейчас мы видим: белый флаг поднимает полевой арбитр а, сборной Китая. Первый экипаж справились с препятствием противотанковой. ровках. и наша команда проходит сейчас мимо круга слава. Друзья, мы приветствуем поприветствуем нашу сборную. Наших ребят выступает первое время. 12 минут 41 секунда. Два круга уже позади у нашего экипажа. В индивидуальной гонке. Так, Китай. 6.18 на 53 секунды отстает от сборной России. Друзья мои, такой хороший прыжок. Препятствие это непростое. Нельзя здесь на коленном мосту а, ни в коем случае сойти с колеи. Буквально несколько сантиметров левее или правее. И танк уже сходит с колеи. Это считается нарушением порядка предназначенных Ребят, Впереди гребенка. Впереди гребенка, друзья мои. И вот сейчас, после гребенки, в прошлом году, а, именно здесь находился участок минус в взрывном заграждении. В соответствии с правилами этого года, он переехал э, перед препятствием вроде, теперь находится участок минасарным заграждением. Итак, танк желтого цвета, узбекская сборная на загрузке боеприпасов зенитный пулемет КОРТ. Стрельба по мишени номер 25. Так, ну что ж, э, при выполнении этой огневой задачи экипаж останавливается, выходит из боевой машины. Возначает построение, потом берет 15 патронов, из них 6 с трассирующими пулями. После этого командир танка докладывает о готовности к стрельбе. И по команде судей поднимается мишень, имитирующая вертолет противника. Как раз-таки зенитный пулемет. Корт основное его предназначение борьба с низколетящими воздушными целями, которые и может явиться вертолет. Итак, стрельба, друзья мои, стрельбу ведет командир танка узбекской команды. Это сержант Женебек Юлдашев. 36-летний, уже довольно-таки опытный военнослужащий. Участвует а, второй раз в танковом биатлоне. Ну, видно. Оружие разряжено, докладывает сейчас командир танка сборной Узбекистана. Но, к сожалению... Не, было по, не была мишень поражена. Немного ниже взял командир танка и мишень осталась целым. Так, сборная Китая останавливается на участке загрузки боеприпасов для стрельбы из зенитного пулемета. Вот как раз-таки построение обозначает сейчас экипаж команды Китайской Народной Республики. Посмотрите, какая слаженность действий. Главный судья соревнований генерал-майор Глазков назначает один штрафной круг. Сборная Узбекистана. Мишень номер 25 не была поражена. Я думаю, в повторе нам покажут еще раз немного позже стрельбу сборной Узбекистана. А пока докладывает сейчас командир танка о том, что мы готовы открыть огонь. Готовы открыть огонь. Мишень уже в поле. Мишень уже подняли. И вот сейчас стреляет командир танка китайской команды первого экипажа сержант Лао Ченвей. Уроженец города Тэнчун. 26-летняя командир танка впервые участвует в конкурсе «Танковый биатлон». В это же время появляется мишень номер 9. Третья огневая задача для сборной Российской Федерации будет вести огонь наш наводчик-оператор. Стрельба ведется из пареного пулемета калибром 7,62 мм. Ну а пока на экранах командир танка. Есть мишень! Посмотрите, друзья мои, в дребезге. И добивает ее наш наводчик-оператор. Мишень стеклянный. Прекрасно видно, когда мишень поражена. Это был старшина Дашинима Галдана. 26 лет уроженцам Четинской области. Нашему научу оператору, который прекрасно справился с первой огневой задачей. Стрельба по мишеням номер 12. Ну и, собственно, прекрасная работа. И мишень разбита в Дребенске. Мишень номер 9. Команда Китайской Народной Республики заработала один штрафной круг в это время. Придется пройти дополнительные 500 метров. А наш экипаж... Первый экипаж выполнил три огневые задачи. Теперь вся надежда на механика водителя. Повнимательней нужно быть сейчас рядовому Виктору Хишектуеву. Молодой, друзья мои, 22 года Виктору. Впервые участвует в конкурсе танковый биатлон. Да у нас все члены сборной впервые участвуют. Впервые э, в соответствии с указаниями министра обороны Российской Федерации, героя Российской Федерации, генерала армии Сергея Кужегетовича Шойгу. Обязательно каждый год команда обновляется на 100%. У каждого военнослужащего танкиста есть шанс принять участие в танковом биатлоне. На протяжении года идут отборочные состязания, начиная с воинских частей, бригад танковых, далее дивизия кругов, ну и, собственно говоря, все армейские соревнования как раз таки определяют сборную Российской Федерации, которая участвует в конкурсе танковый биатлон. Команда Узбекистана. Команда Узбекистана преодолела препятствие участок мин на взрывном заграждении. Сейчас проходит препятствие в рот. И вот наш танк, экипаж Российской Федерации. Нельзя ни в коем случае допустить ошибку повнимательнее. Витя, вся страна сейчас смотрит на тебя. Хороший результат, друзья мои. Пока у нашей сборной 17.59, 18 минут. Но если вернуться ровно на год назад... Лучший результат у российской сборной в индивидуальной гонке был 17 минут 47 секунд. Пока это рекорд. Пока это рекорд. Друзья, мы удастся ли какому-то из экипажей нашей команды в этом году показать результат еще лучше? Ну, узнаем в течение этой недели. В течение этой недели как раз-таки пройдут все заезды индивидуальной гонки. Начиная с сегодняшнего дня и до воскресенья включительно. Индивидуальная гонка, друзья мои. Ну а начиная уже со вторника, с 31 сентября состоятся полуфинальные заезды эстафеты. Но это будет немного позже. Пока давайте вернемся на трассу конкурса. Наша команда уже будет завершать Будет через несколько мгновений этот заезд. А команда Китайской Народной Республики набирает очень хорошую скорость. Установлены GPS-трекеры в каждом танке. И мы можем с вами наблюдать в режиме реального времени скорость танка. 71 километр, 72 километра в час, 76 показал экипаж Китайской Народной Республики. Но я напомню, пока рекордом Танковом биатлоне является скорость, установленная нашим экипажем в, прошлом год, э, в 2019 году 84 километра в час. Итак, друзья мои, команда Китая проходит в рот. А в это время сборная Российской Федерации на финишной прямой. Считанные метры. 3-2. Финиш! Первый экипаж российской сборной завершил выступление. 19 минут, 36 минут на экране тренер нашей сборной, майор Ильнар Сагдиев, Восточный военный округ. Еще совсем недавно участник танкового биатлона, первого танкового биатлона 2013 года. Но ну вот они наши красавцы, вот они наши дорогие танкисты. Спасибо, ребята, спасибо за прекрасный заезд, спасибо за действительно высокую планку, которую вы сумели показать. Восточный военный округ. Старшина Александр Намсараев, командир танка, механик-водитель, рядовой Виктор Хишептуев и наводчик-оператор. Старшина Дашинева-Голданов. Вы молодцы! Вся страна вами гордится. Выполняет воинское приветствие. Конечно же, аплодирует и приветствует сейчас наших ребят. И заместитель министра обороны Российской Федерации, герой Российской Федерации, генерал-лейтенант. Минусберг Евкуров, конечно же, и главнокомандующий с сухопутными войсками сегодня здесь, поддерживает наших ребят генерал армии Олег Леонидович Солюков. Ну и приветствует наши экипажи судейская вышка, наши судьи, наши тренеры, главный судья соревнований. Итак, команда Китайской Народной Республики, возвращаемся на трассу конкурса. Время 14 минут 28 секунд. Отсечка после э, преодоления второго круга остался у китайской сборной. Еще один огневой рубеж. Еще одна огневая задача. Стрельба из пулемета калибром 762 миллиметра по мишени номер 9. Одна мишень девятая поднимается в индивидуальной гонке в соответствии с правилами ну а в эстафете, друзья мои будет намного больше мишеней, будет три мишени 9, -я. будет еще и мишень э, противотанковое орудие и стрельба будет фланговая и танковые пушки ну что ж, эстафета безусловно ярче зрелищней, потому что участвуют все экипажи, но тем не менее индивидуальный зачет должен пройти обязательно, в целом я считаю друзья мои, зрелищней конкурса танковый биатлон но, наверное, нет ни одного вида соревнований в целом. Огневая мощь, адреналин, который попадает в кровь болельщикам, несравнимый ни с одним видом спорта. Есть, ну, добросят меня спортсмены, но и обсуждая эту тему со многими гостями танкового биатлона, олимпийскими чемпионами, действительно говорят, что это что-то просто невероятное. В 2013 году... Впервые по инициативе министра обороны Российской Федерации, героя Российской Федерации, генерал армии Сергея Кузьгеновича Жайгу зародился конкурс «Танковый биатлон». Здесь, на полигоне Алабина, в нем встречались только лишь 4 команды, ну а вот в этом году уже 19. И это не предел. Это не предел. Я уверен, команды интересуются, приезжают наблюдатели, смотрят нас по всему миру и продолжают участвовать, продолжают пребывать страны-участницы конкурса. В целом в этом году 34 конкурса в седьмых армейских международных игр. Официальное открытие армейских игр состоится уже завтра в военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот». Итак, сборная Узбекистана ведет стрельбу по мишени номер 9. Мишень видна прекрасно. Дальность до цели 700 метров. Ессель! Ессель, друзья мои, это был наводчик-оператор сборной Узбекистана. Капитан Ушкин Шумуратов. 31 год. Не впервые уже участвует в конкурсе «Танковый биатлон». Болеет и смотрит сейчас за командой, конечно же, весь Узбекистан. Но и поддерживает своего любимого мужа, жена Наргиза и дочь Нуржамол. Команда Узбекистана очень хорошие результаты показывает. Участвует она третий год. И я, мы видим, что команда уже в первом дивизионе. Начинала со второго. Все команды, участвующие впервые, попадают на второй дивизион. Уже третий год все команды конкурса «Танковый биатлон» делятся на два дивизиона в соответствии с рейтингом прошлых лет. В этом году в первом дивизионе 11 команд. Россия, Китай, Беларусь, Азербайджан, Казахстан, Монголия, Узбекистан, Сербия, Венесуэла, Сирия и Вьетнам. Во втором дивизионе команды Киргизии, Лаоса, Таджикистана, Мьянмы, Катара, Южной Осетии, Абхазии и Мали. Итак, в это время докладывает сейчас командир танка, командир танка Китайской Народной Республики о том, что оружие разряжено, но мы видим, что мишень целая и невредима. Целая невредимая. инфографика помогает нам с вами наблюдать за результативностью выполнения огневой, огневых задач. Мишень Отображается в виде военнослужащего солдата с вручным противотанковым гранатометом, но остался он цел и невредим. Команда Китайской Народной Республики пройдет штрафной круг. Напомню, два штрафных круга, 500 метров длина каждого из них. На какой штрафной круг отправится команда, определяет главный судья соревнований. Нужно быть очень внимательным в плане движения по трассе, ни в коем случае не допустить столкновения, поэтому может случиться так, что... Экипаж не выполнил, вернее, не справился с огневой задачей на левом фланге, а пройдет штрафную дистанцию направо. Такое возможно, безусловно. Поэтому будем наблюдать за теми командами, которые доводят экипажа главный судья соревнований. Но сейчас на ближайшем штрафном круге от выполнения как раз-таки третьей огневой задачи, с которой не удалось справиться экипажу команды Китайской Народной Республики. А сборная Узбекистана прошла уже препятствие в рот. Как раз-таки сборная Узбекистана справилась с мишенью номер 9. И сейчас есть даже неплохой шанс вырваться на вторую позицию в этом заезде. Но пока по времени 22 минуты 57 секунд у команды Узбекистана от старта, начиная от старта. У команды Китая 19 минут 17-18 вот секунд. Российская Федерация выступила с результатом 19-36, поразив 5 мишеней из 5 Итак, глубокий поворот. Повнимательнее здесь. Повнимательнее. Механику водителю заносит танки. Напомню, танк Т-72Б3-46 тонн, Вес этой грозной боевой техники. Зарекомендовавший себя как одни из лучших танков и непобычного слова мира, друзья. Урал-вагонзавод добросовестная э, выполняет государственный заказ. Строит танки. Поставляет их вооруженные силы Российской Федерации, да и в другие страны. урал один из крупнейших машиностроительных предприятий в России. Призванный лидером мирового тонкостроителя. И, кстати, друзья мои, в этом году урал, -вагонзавод, урал -вагонзавод отмечает свое 85-летие. Итак, финиш. Но на эмоциях, на эмоциях Узбекистан перед финишем сносит сейчас ограничительные столбы. И вот он, финиш. И вот он, финиш узбекской сборной. Первый экипаж выступил с результатом 24 минуты 16 секунд, поразив три мишени из 5. Я напоминаю, друзья мои, обязательно, в обязательном порядке после заезда весь состав судейской комиссии каждого заезда выдвигается на автомобилях к мишени И осматривают лично, фотографируют и, собственно говоря, закрывают... Все спорные моменты, все спорные вопросы, которые только лишь могут появиться. В целом судейство, который год, ну, никогда не было претензий ни к главному молодец, суде соревнований, молодец. ни в целом к судьям. От каждой страны судья входит в судейскую комиссию. Друзья мои, поэтому 19 стран, 19 судей от каждого государства, включая Российскую Федерацию. Ну и главный судья соревнований от нашей страны – это... Начальник управления боевой подготовки сухопутных войск генерал-майор Александр Глазков. Преодолели препятствия противотанковый РОВ. Танкисты. Китайская Народная Республика понимает белый флаг, полевой арбитр. И вот финиш. Несколько метров, буквально считанные десятки метров до финиша. И завершение первого заезда. Первого. Заезда танкового на 2021 года. Итак, внимание, финиш! Команда Китайской Народной Республики в этом заезде на второй строчке. 21 минута 54 секунды. Три мишени из пяти были поражены. Российская сборная 19.36. Китай 21.54. Узбекистан 24-16. Ну что ж, браво! Еще раз мы благодарим танкистов первого заезда. Вот как раз-таки сейчас на экранах первый экипаж... Китайской Народной Республики. Давайте вспомним, этих парней. Молодцы. Очень здорово справились с волнением, показали, продемонстрировали свое мастерство. Командир танка сержант Лао Ченвей, наводчик-оператор сержант Май Сянин и механик-водитель, старший сержант Лю Фей. Браво, Китай, браво, Узбекистан и браво Российская Федерация. Все большие молодцы, друзья мои, сегодня состоится еще и э, первый заезд второго дивизиона. Состоится он буквально через несколько мгновений. Через один час, подсказывает мне сейчас главный судья соревнований, состоится второй заезд этого дня. Но это первый заезд для второго дивизиона, в котором сойдутся первые экипажи Лаоса, Киргизии, Мали, дебютантов этого года и Мьянмы. Через час, друзья мои, состоится первый заезд второго дивизиона. Мы с вами только что наблюдали выступление одних из сильнейших команд танкового биатлона. Россия, Китай, Узбекистан. Еще раз время. 19.36 секунд. 81 километров в час показали лучший результат. В скорости команда Российской Федерации. У Китая 76 километров в час и 21,54. И Узбекистан 75 километров в час. Лучшая скорость и 24 минуты 16 секунд. Время этого заезда. Друзья мои, с вами был комментатор танкового биатлона Николай Федоров. Услышимся уже совсем скоро. Огромное спасибо за внимание. Всем прекрасного настроения. Будьте счастливы, будьте здоровы. Все на танковый биатлон, все на полигон Алабина.